Uh -huh. Да, все. Сейчас, сейчас. Минутка, секунда. И все, в эфире. Всем добрый день. Добрый Мы день. Продолжаем. Да, Николай еще раз с вами поближе. Продолжаем марафон добра с доктором Адоньевым. Сегодня я задам в начале нашей встречи три вопроса, которые меня интересуют. Надеюсь, и у вас тоже. А дальше Николай расскажет нам понятным языком, как же нам выживать в такое замечательное время, да? Конечно. Николай, то есть вопросы, на которые вы, в принципе, ответили на той нашей встрече, но я почитал, что там написали люди у нас на канале, в группах. Мы сейчас и в Одноклассниках вещаем, и в Фейсбуке, и на Перископе, и на Ютубе. Еще на какой-то непонятной платформе. Так что где вы нас смотрите, пожалуйста, там пишите. Все комментарии я собираю и потом вот передаю Николаю. Значит, первый вопрос. Николай на него ответил по поводу масок. Ну, да. Еще раз, для особо не понимающих. То есть маска ⁇ это не средство вашей как бы, индивидуальной защиты. То есть вы как бы не себя защищаете, а вы защищаете как бы других. Ну не как бы а защищаете. Других. Да, да. Может, да. Если человек э, даже болеет и не понимает, что он является переносчиком вирусом, потому что, как Николай сказал, все э, этот вирус переносят абсолютно по-разному, ну, да. то чтобы не заражать других людей, да, чтобы вот это, бациллы свои не переносить на других людей, люди ходят в масках. Да. Да. То есть те, кто ходит в масках, коллеги, вы поймите, вы не себя защищаете, да? А да, вы защищаете да. других, потому что уверен, большинство людей считают, что раз они марли там обернулись, одели в себя какую-то тряпушную маску, нестирунную много раз, да, то они защитили себя. Это не так, правильно? Да, да. Это, да. Защита, это защита именно окружающих от да. ну, предположительно или явно ну, заболевшего человека. Да. Вот это однозначно так именно. Мы сейчас реально подрываем людям бизнес. Вот сейчас смотрю чуть ли не знаю там вот последний раз просто ржал не могу у нас павильон пивом торгуют на двери написано маски и антисептики ребята прям перепрофилировались в раз ну то есть тут же и пиво конечно дают но и тут же маски и антисептики то есть вообще класс ну наверное из-за того что есть потребности в этом почему их нет в аптеке мне очень сложно это понять но это наверное теперь чем я еще хотел спросить? А, вот еще вопрос. Ну, я люблю смотреть, и, наверное, не только я, различные зарубежные фильмы, сериалы. И там вот показывают, особенно есть такой хороший сериал ⁇ Штамп да? ⁇ тоже про вирус Вот, наконец-то это дошло с экранов до нас, блин, дождались. И, блин. и там, когда американские ученые, скажем так, разрабатывают вакцину, они ее в конце значит, серии вкалывают заболевшим, и люди прям встают и пошли. Я правильно вас понял, Николай, что вакцина, она просто даст возможность, шанс здоровым людям не заболеть. А тех, кто уже заболел, она их не вылечит. Я правильно вас понял? Нет, немножко неправильно. Смотрите, вакцина, как бы, ну, сама понятие вакцины, это берется культура, ну, то есть вот этот вот сам, скажем, болезнетворный агент, ну, вот вирус в данном случае, вот вирус, и он, ну, с помощью там манипуляций, его как бы сила, делается специально значительно слабее, то есть он ослабляется. И как бы, вот из, из этого ослабленного уже, как бы, вируса или частей разрушенного вируса делается именно вакцина. То есть вот, делается она таким образом, как бы, или сам вирус ослабляется, или бактерия ослабляется там, с помощью специальных, так сказать, технических технологий определенной. Или же разрушается, скажем, вот вирус или бактерия, и как бы его части, которые уже, скажем, ну, они не будут вызывать такое резкое заболевание у человека. Вот, вот из этих вот вариантов делаются вакцины. И когда человек каким-то образом там, через нос, знаете, вот как это раньше был вирус, так сказать, какой-то у нас был вирус, через нос впрыскивали, так сказать, вот тоже вакцину. Вот. Или другим образом, так сказать, человеку, так сказать, эту вакцину здоровому, здоровому человеку, заметьте, вводят, то иммунитет, наш иммунитет здорового человека, он начинает вырабатывать уже специальные, ну, это иммунные клетки или иммунные белки. Вот то, что я рассказывал ну, в предыдущей нашей трансляции. То есть организм вырабатывает в ответ на введенную, так сказать, вот вакцину. Вакцина, я напомню, это или ослабленный уже вирус, или же там, ну, разрушенный вирус. И вот как бы на, на ослабленный или разрушенный вирус наш организм вырабатывает специально к этому вирусу, заметьте, отдельно к этому вирусу вырабатывает иммунные клетки, иммунные белки у здорового человека. У здорового. И когда скажем, здоровый человек уже привитый, он контактирует с больным, то в любом случае эти уже, так сказать, настоящие вирусы, которые заражают человека от больного к здоровому, они встречаются уже подготовленным организмом. То есть организм уже готов, он создал уже эти вот клетки иммунные, специальные, и белки, которые целенаправленно, целенаправленно действуют уже вот на этот вот вирус, ну, в данном случае на коронавирус. То есть, реально говоря, человек все равно заболеет. Понимаете, заболеет, все, ну, как он заболеет. То есть здесь это... Нет, не беспокоили вообще. Да, он не, э, вакцина не предотвращает, она не гарантирует отсутствие заражения. Понимаете, понимаете да? Нет. То есть, то есть э, заразить… А зачем тогда ее прививать, если все равно заболеем? То есть, чтобы легче перенести болезнь? Да, да организм уже подготовлен. Понимаете, то есть, мы готовим организм именно вот… Ну, здесь, как бы, каждая вакцина она разрабатывается строго к определенным бактериям, вирусам, понимаете? Поэтому вот невозможно, вирусы, они очень быстро мутируют. Ну, скажем, тот вирус, который был в прошлом году, он уже в этом году будет совершенно другой по своему составу, там, структуре, то есть он как бы видоизмененный. И поэтому, если человек в прошлом году переболел, скажем, и у него уже есть память, у иммунитета есть память, то есть, когда, скажем, он встречается с той инфекцией, которую он уже переболел организм, то иммунитет сразу, так сказать, быстро, быстро, сразу реагирует на вновь, так сказать, ну, появившийся какой-то, так сказать, там бактерию или вирус и быстро его побеждает. А вирусы, они постоянно вот мутируют, то есть изменяются, поэтому вакцину создать ну, как бы невозможно на э, все вирусы, потому что они изменяются. Поэтому, вот, ну, опять-таки, э, вакцина, она предназначена для того, чтобы подготовить организм здорового человека э, к заболеванию вирусом. Заболеют все равно. Все равно это, это не предотвращает, не гарантирует отсутствие заболевания вакцина. Она готовит организм именно к встрече уже с этим вирусом. Все. И ну, человек легче переносит болезнь. Все. То есть больных не вылечим, да. здоровым просто позволит легче перенести да. вирус. Да. Да, да, да, да. Вот как было. Это вот, вот так. ну и последний вопрос на сегодня с моей стороны, потому что не так много, кстати, написали вопросов, видимо, может быть времени лучше, а может быть нам позже выходить. Вопрос следующий. Вы классно рассказали про ядерную бомбу внутри нас, которая борется и убивает любые вирусы. Ну, Круто, да. класс. Теперь начали говорить о том, как эту бомбу поддерживать в работающем состоянии, что нужно правильно питаться. Но вот я сейчас как-то попробую на разговорном русском этот вопрос без мата сформулировать. Там один человек написал, типа, что вы советуете там и так далее. Но я понимаю этого человека, потому что смысл вопроса сводится к следующему. То есть если мы сейчас вот всеми да, поедем на природу, станем всеми фермерами, да, будем питаться там, правильным белком там курочек будем самих выращивать потом мы будем голову отрывать и есть да то есть все весь в выращивание птицы под нашим наших руках но все равно же николай скажите вот так вот по-честному мы же не сможем там за месяц за два восстановить свой иммунитет вот только вот питаясь как бы правильно да? За два месяца там восстановить свой иммунитет, вернуть его вот, в состояние, чтобы он боролся со всеми вирусами. Это как-то очень слишком просто и как-то слишком очень быстро. Плюс почему, опять же, люди питаются, что они там могут схватить руками. Ну, потому ну, да. что жизнь такая, да? Да. Но ну вот кроме питания, что нужно еще делать для того, чтобы, не скажу, чтобы не заболеть, как вы правильно и честно сказали, а хотя бы, чтобы как-то легче переносить эти болезни. По питанию понятно, да, но давайте честно говорить, что ну, не все с образом жизни могут питаться так, как вот вы советуете и так далее. Потому что все-таки, чтобы быть здоровым, в большинстве случаев нужно сделать одну, но ключевую роль – это поменять стиль жизни. Конечно. То есть вот это как-то глобальный шаг, и не все на него и могут идти. Но как же вот все-таки простым людям сейчас, не скажу, что очень сильно напрягайся, а что все-таки какие практические советы вы как доктор, человек с опытом, человек, который восстановил свое здоровье, что вы можете еще порекомендовать? Но вот что еще, кроме питания, нужно делать? Вот там китайцы какую-то свою гимнастику уникальную, которая гоняет энергии, вот, и вроде бы там вирус уходит. Я уже видел несколько таких постов в социальных сетях, там какого-то змея они запускают в Китае, он куда-то улетает. Ну, все, конечно, интересно, но, э, видимо, не только одно питание, да? Конечно. Поможет, конечно. потому что вот мы в конце той встречи с вами говорили о в том, что у меня было опять желание уйти от мяса, да, и какая-то замечательная женщина написала, что у нее муж больше 10 лет занимает, ну, вегетарианец, ну, то есть просто не ест мясо, вот, и прекрасно себе выглядит, свои 50 лет и так далее. Да. То есть, э, все-таки каждый находит свои пути. Да. Какие да. еще есть рекомендации? Вот, Николай, что делать, скажите, да, пожалуйста. Да, да, конечно, нет, ничего сложного нет совершенно. Во-первых, надо... Четко и ясно для себя осознать, что ничего сложного в том, чтобы, скажем, ну там быть здоровым, нет ничего сложного. И всякие экзотические вещи, там, они, имеют ну, я имею в виду, там, энергии гоняют, какие-то заговоры, какие-то суперпрепараты или, скажем, настой трав. Это, в принципе, как бы может действительно помогать. И в том случае, если человек действительно, опять-таки, он этой какой-то методикой там владеет. Но для того, чтобы просто быть здоровым, я повторюсь, ничего выдумывать не надо. Все очень просто. Прежде всего, конечно, надо четко и ясно для себя определить, что вот я... Буду уделять этому время и силы. Вот, ну, как бы, здесь никуда не денешься. Мы живем в таком мире, реально, для того, чтобы у нас на Земле что-то получить, надо напрячься. Ну, напрячься, вот, в какой-то степени, в большей или меньшей. И, в принципе, вот здоровье, оно складывается из нескольких таких центральных моментов. Ну, один из разделов, который является составляющим да, здоровья, это питание, конечно. Ну, там немножко я о нем говорил. Конечно, это вот вода, да, опять-таки. Это часть нашего организма, причем значительная часть именно нашего организма – это вода. И как, куда как бы, здесь не денешься, вода, опять-таки, за ней надо следить, во-первых, чтобы она была хорошего качества, и чтобы чистую воду в достаточном количестве человек пил. Ну, там я не буду распространяться. Вот вода, да, качество и количество воды – это второе. Третий, несомненно, раздел, который обязательно должен... Ну, скажем, за ним надо следить, чтобы было здоровье, это достаточное количество отдыха, то есть не только сон, скажем, чтобы был там полноценный и доста по длительности достаточный, но ну, и вообще отдых. Как бы, мне очень нравится, есть такое классическое там, именно определение у Фридриха Ницше, который говорил, как бы одна из его цитат, что человек, который не посвящает две трети времени суток лично себе, является рабом. Ну, или своего, своей работы, или своего бизнеса, или там еще чего-то. То есть надо просто уделять время отдыху вообще. То есть как бы наиболее правильно, чтобы иметь здоровье, человек должен отдыхать раньше, чем он устанет. Вот. Еще не устал, а уже отдыхать надо. Вот так вот должно быть. Ну и, скажем... Это я могу. Это, это, это, не ну, это отлично. Вот как бы одно из составляющих здоровья. Ну и, конечно, вот современная наша ситуация такова, что любой взрослый человек, ну, взрослый, скажем, это человек после 14 лет. Вы, как бы, можно задуматься, а почему нам паспорта выдают в 14 лет? Они, скажем, например, в Соединенных Штатах там реально человек совершеннолетним становится, насколько я знаю, в 21 год ему начинают разрешать продавать алкоголь, типа там, не знаю, права выдавать. Ну, короче, вот а нам 14 лет, ну, это тоже физиология определенная. То есть вот, где-то в 14 лет любой взрослый человек должен уметь контролировать свои собственные эмоции. Ну, то есть это тоже широкая тема, огромная, и она тоже является частью здоровья. То есть, вот как бы эти центральные направления: питание, вода, отдых и контроль эмоций. Всего четыре составляющих, и они гарантируют человеку стопроцентное здоровье и отсутствие каких-то в ну, физических заболеваний, скажем так. Все, да, только спать. Не только спать, вот все это вместе, все эти четыре, ну, как бы это центральные, главные составляющие, и этого достаточно, Я то, что я назвал, все остальное, можно, скажем, там дополнительно что-то, вот и физическая активность, и какие-то там оздоравливающие методики, и, ну, и так далее, и так далее, скажем, и дыхательные, и Я правильно понял, вы даете нам две рекомендации, есть и спать, да? Есть, есть, это правильно есть. Да, и правильно есть, и пищу спать, и, и, и э, пить воды э, хорошего качества в достаточном количестве, и уметь, уметь э, контролировать свои собственные эмоции. Четыре составляющих. Четыре. О, четыре. Вот так. Четыре. Ясно. Спасибо. Благодарю. Да. Ну, я тогда двинусь именно в ту тему, которую хотел сегодня именно да. показать. И вот как бы я заглавил ее как продолжение предыдущей нашей трансляции. Она звучит таким образом. «Полноценное усвоение белка гарантирует активность иммунитета». Вот это название сегодняшней, сказать, нашей встречи. Я напомню, что вот предыдущая наша трансляция, она была посвящена тому, что обязательным именно обязательным условием создания активного, мощного иммунитета, который побеждает любую инфекцию, этим обязательным условием является достаточное потребление ну, как бы животного белка. Да, то есть э, там, о качестве продуктов питания мы не будем говорить, просто вот именно чистый животный белок мы берем. То есть в каждом, скажем, животном продукте, а животные продукты, опять-таки, нехорошо ну, известны, это мясо, рыба, яйца, творог, сыр, э, ну, птица, там, э, как бы вот основные животные продукты, э, э, вот в них в каждом содержится определенное количество белка, животного белка, свое количество. И э, я напомню, что, опять-таки, по научным исследованиям современным, ну, где-то человеку до 35 лет, ну, где-то начиная там с 14, до 35 лет требуется в среднем 1 грамм чистого животного белка на 1 килограмм веса. С 35, где-то там, ну, до 50, ну, максимум, может быть, до, даже до 60 лет, это где-то в среднем 0,8-0,9 по-разному дают граммов чистого белка животного, а после 50-60 лет, особенно после 60 лет, ну, там уже снижение действительно должно быть количество именно животного белка дают 0,8 0,7 даже 0,5 граммов чистого животного белка на килограмм веса человека все это в общем-то в определенной степени индивидуально но центральный момент надо сразу как бы еще раз акцентировать ваше внимание на том что все-таки животный белок является именно тем главным строительным материалом для создания нашего иммунитета и активного его функционирования, потому что, опять-таки, иммунитет – это клетки, клетки и плюс еще белки определенные, которые постоянно умирают, уничтожаются, защ... потому что идет война, война всю нашу жизнь, идет война до последней нашей секунды жизни, Идет война, эти клетки иммунные погибают, и они должны заново создаваться. понимаете? То есть вот как бы невозможно ну, иметь запас скажем, иммунитета, такого не бывает. Поэтому это первый момент. Да? То есть Достаточное количество животного белка в питании. Варианты с вегетарианством и с веганством рассматривать надо отдельно. Просто это индивидуально, вот скажем так, не будем вдаваться. А второй момент очень важный. Дело в том, что вот этот животный белок, который с продуктами питания поступил к нам, то есть ну, мы съели да, животные продукты, они содержат определенное количество животного белка, и этот животный белок должен сначала расщепиться, потому что ну, как бы белок, тот же животный белок, он состоит из отдельных, ну, образно говоря, кирпичиков. Ну, составные части, которые называются аминокислоты. И вот эти вот аминокислоты, их в белках, ну, там, десятки, сотни, тысяч именно, они там соединены с друг с другом в определенной последовательности, и вот это вот образуется белок. То есть сами белки они громадные, вот и они, естественно, должны сначала расщепиться. Что есть расщепиться? То есть, как бы, весь процесс переработки животного белка у нас в желудочно-кишечном тракте, то есть, в желудок, печень, поджелудочная железа, кишечник, все эти органы, они именно сначала расщепляют, то есть разъединяют эти аминокислоты, ну, разрезают белок на отдельные аминокислоты, на отдельные. Они маленькие, малюсенькие по размеру, и именно аминокислоты потом могут, так сказать, пройти в кровь к нам из кишечника, и организм затем уже собирает, ну, как бы из этих отдельных аминокислот собирает в том числе иммунные клетки, иммунные белки. Понимаете, да? То есть, во-первых, надо, чтобы произошло расщепление. И здесь это очень важный момент, потому что это напрямую определяет именно активность и мощность иммунитета каждого из нас. Расщепление, прежде всего, белка. Потому что у нас, в принципе, скажем, ну, сейчас никто, в общем-то, не голодает. И по как бы, практически все люди в Российской Федерации, они, в общем-то, но ну, более-менее достаточно съедают именно животного белка. Ну, кроме, скажем, там, вегетарианцев, веганов, это отдельная тема. Их мало. А в основном как бы, население не голодает, и в принципе мы в общем-то ну, получаем достаточно, более-менее достаточное количество животного белка. Проблема начинается именно в расщеплении. Вот здесь э, начинаются проблемы. Почему? Потому что практически единственным органом, где э, начинается и активно происходит именно расщепление, вот, э, разъединение белка на отдельные аминокислоты, это желудок. То есть желудок выделяет специальные вещества, там соляную кислоту и ферменты, которые называются пепсины. Ну, это такие вещества ферменты, так сказать, специальные, которые вот именно разрезают белок, разрезают его вплоть до отдельных аминокислот. И ситуация здесь катастрофическая. Ну я как доктор скажу, что практически людей, начиная с малых детей, до, скажем, тем более стариков, ну что есть, э, пожилые люди у нас э, по закону где-то начинаются с 60 лет, это пожилые люди, а э, старик это после 80 лет э, уже называется э, старик. То есть вот, э, во всяком случае, э, все эти э, э, возра возрастные группы, начиная с детей, да, с малых детей, с малых. Ну, грудных не берем, а вот где-то там, начиная лет, лет с трех, вот реально лет с трех и до самых пожилых людей, работоспособность желудка крайне низкая, крайне плохая, значит, крайне плохая, то есть неполноценная. Ну, там разные варианты, есть разные проблемы, но вот, все эти гастриты с повышенной, с пониженной кислотностью – Проблемы связаны с тем, что герметичность желудка нарушается, потому что желудок, в принципе, в норме, должен герметично быть закрыт, как сверху отделен от пищевода специальной мышцы, которая герметично закрывает желудок, отделяя пищевод от желудка, и герметично внизу должен быть отделен желудок от кишечника, тоже мышцы. Эти вот мышцы, две, две мышцы, вот так вот, да, вверху и внизу, они именно герметично закрывают желудок, выделяется соляная кислота, выделяются пепсины, и вот в процессе, так сказать, там, химических реакций происходит именно расщепление животного белка, ну, или сначала на большие части, а потом уже дальше кишечнике на более мелкие части, вплоть до отдельных аминокислот, и в этом участвуют еще плюс кишечники, полезные бактерии обязательно. Вот, но это как бы кишечник. А вот все начинается с желудка. И, к сожалению, практически людей, с, ну, как я сказал, начиная с малолетнего возраста, кончая, заканчивая пожилыми, крайне мало людей, у которых действительно полноценно работает желудок и нет там каких-то нарушений. И вот это вот отсутствие нормальной работоспособности желудка приводит к тому, что именно животный белок не расщепляется. А если он не расщепился, дальше э, как бы он в принципе, ну, должен там, перерабатываться дополнительно, ну, там дополнительно, понимаете, дополнительно и э, проходить через кишечную стенку в кровь. Но он пройти ему только отдельные аминокислоты, которые очень маленькие. То есть реально, если он в желудке, так расщепление не произошло, дальше в кишечнике уже, так расщепление не происходит, и он э, белок, в общем-то, животный, он начинает гнить. Потому что, опять-таки, вы прекрасно знаете, если, скажем, какое-то мясо, там, рыбу или яйца оставить при комнатной температуре, ну, скажем, в течение там, порядка нескольких часов, а тем более, там, может быть, более длительный промежуток времени, то начинается что? Гниение начинается. Вы всегда можете вспомнить вот трупный запах, да, этот отвратительный трупный запах гниющего мяса или гнилой рыбы. Это действительно образуются трупные яды страшнейшие яды, трупные настоящие яды. Вот, если, скажем, в желудке, опять-таки, белок не расщепился, то дальше значит, происходит процесс именно гниения с образованием трупных ядов. Потому что ну, в кишечнике в среднем температура где-то по порядка 38 градусов Цельсия стабильно держится. И там стопроцентная влажность. Ну, то есть соки, которые, прежде всего, так сказать, это вода выделяется с различными ферментами, которые дополнительно там, расщепляют в том числе животный белок, вот там среда, так сказать, прекрасная для гниения и брожения. Ну вот животный белок, он начинает активно, так сказать, гнить, и с одной стороны происходит массированное самоотравление, а с другой стороны человек не получает достаточного количества именно строительного материала, потому что белок, естественно, не расщепленный, вот, и в кровь не попадает вот именно расщепленные отдельные аминокислоты. То есть, с одной стороны, нерасщепленный в желудке животный белок гниет, убивает человека, а с другой стороны, создается дефицит именно необходимого строительного материала для создания... Иммунитета того же, понимаете, вот как бы это вторая проблема, которая, скажем, приводит именно к тем ситуациям, в которой мы сейчас живем. То есть нам советуют там и маски, и самоизоляцию, и другие какие-то, не знаю, там, может быть, дополнительные меры, вот, но они, в принципе не могут нас защитить. Единственное, что нас может защитить, это собственный мощный иммунитет. Если мы его создаем и сохраняем, значит, это гарантированная защита, единственная гарантированная защита. Поэтому наша задача однозначно именно все усилия направить ну, в течение всей жизни, не только сейчас, на то, чтобы именно создать условия для полноценного расщепления и усвоения животного белка в кровь. Что надо делать? Все очень просто. Во-первых, однозначно, любой кусок пищи, которую человек взял в рот, он должен разжевать до полного отсутствия комков. Есть такая курсирует идея, типа, надо жевать там 32 раза, 48 раз жевать, считать и вот считать жевательные движения. Я в свое время пробовал это делать, с ума сойдешь, не надо этого делать. А вот надо просто именно внимательно прислушиваться к тому, что во рту находится. И вот все очень ясно и четко понятно. Жуешь, чувствуешь, камки, есть во рту. Ну, Тоже скажем, курицу жуешь, рыбу. вот И вообще Любой продукт питания, живешь, ну вот, чувствуешь комки есть, значит, надо дальше жевать. Вот чувствую, что все однородная масса, нет комков, проглатываешь, все очень просто. Второй момент: нельзя запивать пищу во время, так сказать, еды или после сразу еды. Почему? Да потому что в принципе, ну вы прекрасно понимаете, в желудке вода не нужна, как бы там расщепляется прежде всего животный белок. А если вода попала, то все равно, так сказать, она там не нужна, и желудок ее выталкивает. Ну... Конечно, все сказать, пищу, вода с собой не унесет, когда она выталкивается из желудка. Но какое-то количество непереваренной пищи все равно уйдет. Особенно плохо, когда человек запивает именно еду сладкими различными напитками сладкими, самые разные, начиная от чая, заканчивая какие-то там соки натуральные, может быть, или просто газированная вода. Почему это очень плохо? Потому что это факт известный, что сахар, который содержится в любом сладком напитке, он соединяется с соляной кислотой, образуется углекислый газ, распирает желудок, вот отрыжка да, такая газом, вот, ну и плюс образуется алкоголь. То есть вот соединяется соляная кислота с глюкозой и образуется углекислый газ и алкоголь. Алкоголь, так сказать, обжигает желудок и вызывает воспаление, разрушение желудка. То есть таким образом мы разрушаем, в общем-то, в том числе и свой желудок. Создаем болезни желудка, понимаете. И это дурацкая привычка запивать. Еду – это одна из самых ну, плохих именно привычек, которые циркулируют устойчиво в нашем современном обществе. Это реально так сказать, очень плохо. Это, это действительно разрушает желудок и в дальнейшем разрушает весь организм, в, общем -то, в том числе иммунитет. Ну и, несомненно, конечно, я не хочу развивать, затягивать время, рассказывать о том, что для полноценного именно усвоения вот этих вот аминокислот в кровь обязательно должно быть достаточное количество полезных бактерий в кишечнике. Это факт. То есть их должно быть действительно очень много полезных именно бактерий в кишечнике. Ну, в среднем 2 килограмма взрослого человека это очень много, понимаете? То есть, если, но ну, опять-таки, если, скажем, нет полезных бактерий, на их место размножаются, потому что как бы с полезными бактериями в кишечнике всегда живет небольшое количество вредных бактерий. И, скажем, если полезные не получают питание. То они умирают или сокращается их количество, развиваются гнилостные, вредные бактерии, которые выделяют токсичные вещества, разрушающие наше здоровье, и как бы нарушающие в том числе усвоение. В общем-то, этих аминокислот. То есть для того, чтобы полноценно именно усваивались аминокислоты и создавались иммунные клетки, обязательно человек, в среднем, взрослый человек в среднем должен съедать где-то 500 грамм овощей или зелени, не фруктов, не фруктов. Сюда фрукты не входят, а именно овощей и зелени. Вот 500 грамм. Это, скажем, факт, признанный во всем мире и всемирной организацией здравоохранения, и всеми специалистами. Как бы, ну и плюс, да, желательно, чтобы были кисломолочные продукты еще. Где-то примерно 500 миллилитров. Вот. Ну, как бы это в идеале. Вот эти вот именно два условия, они обязательны для того, чтобы мы получили строительный материал для создания своего иммунитета. Я повторюсь, это полноценно работающий желудок и обеспечивается его работа полноценным разжевыванием пищи и отсутствием запивания пищи, особенно запивания сладкими напитками. Плюс к этому 500 грамм должно быть каждый день, причем это овощи и зелени, вот, ну и желательно где-то там 500 миллилитров кисломолочных напитков, то есть это и кефиры, ряженки в таком направлении, но не йогурт эти дурацкие, не надо это выдумать. Лучшие все-таки напитки, которые проверены в советское время, У нас часто есть напиток, есть нарине, например, такой, ну и другие, так сказать, есть напитки очень хорошие, которые продаются кисломолочные или которые можно сделать самому. Вот эти вот условия обязательны. Ну и дополнительный как бы, фактор, который, если у человека плохо работает желудок, или он знает, что у него больной желудок, то есть люди, как бы, это 100%. Если у человека слабый иммунитет, значит, у него неполноценно работает желудок. Это точно дополнительный, скажем, еще такой фактор, очень хороший, могу сказать точно, так сказать, и по себе лично, и по своим пациентам, это потребление перед самой едой, вот перед едой прямо небольшое количество квашенных, именно квашенных, не консервированных, а квашеных овощей, то есть квашенная капуста наша традиционная, огурцы, помидоры. Репа, речка, ну, масса вариантов существует. Вот, вот, Где-то ну, в размере примерно 150-200 грамм. Вот, это очень хорошо. Это действительно улучшает работу желудка вот, и способствует ну, как бы перевариванию пищи. Особенно это актуально для людей после 40 лет. Тем более для людей более старшего возраста. Вот эти вот простые правила, они обеспечат вам именно... Возможность действительно не просто скажем, как бы контролировать и смотреть, чтобы в продуктах было достаточное количество животного белка, но и чтобы этот животный белок он полноценно усвоился в кровь и организм мог создать из него мощный активный иммунитет, который позволит вам противостоять любой инфекции, в том числе и этому как бы, раз, разрекламированному коронавирусу. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Но только два. То есть, значит, надо добавить к своему рациону квашеную капусту и кефир? Значит Квашеную капусту, квашеные огурцы, квашеные помидоры, квашенные различные овощи и травы. Что значит за огурцы? Соленые огурцы, мы они них Да, Ну да, да, но <laughs> ну соленые. Ну, здравствуйте. Соленый. Значит, если я покупаю соленые огурцы, значит, значит, надо покупать следующий шаг к соленым огурцам. Ну, дело лично. Это уже как бы не моя рекомендация, не моя. Mm. Вот, я ни этого не говорил. Но квашеные овощи – да. Вот. А по поводу кисломолочных напитков, я и сказал сразу, что лучше это все-таки готовить самому из концентратов, которые продаются, например, там есть в аптеках, даже закваски, так называемые кисломолочные закваски, потому что то, что продается готовое, кефиры, там, ряженки различные, а тем более эти дурацкие йогурты рекламируемые, это, скажем, просто... Не слишком, ну как бы оно не очень качественно, там состав нужно чтобы был хороший, бактерий, понимаете, и концентрация бактерий должна быть высокой, поэтому лучше покупать закваски кисломолочные и их готовить уже кисломолочные продукты дома, вот так. Скажите, а вот чайный гриб, это не стоит. Это как бы сюда не относится, поэтому здесь, к сожалению, нет, нет, это, это не относится. И вот последний вопрос а по поводу здорового желудка и наедания на ночь. Вот что вы тут можете? Здесь по поводу приема пищи, скажем, ну прежде всего опять-таки с животным белком именно на ночь, ну, ближе к осну, там, там, после, особенно, восьми вечера, вот, ну, нежелательно, потому что это, как бы, все-таки тяжелая пища, и организму надо отдыхать, скажем так, вот, а более легкие, все-таки, животные белки, такие, как, например, творог или белый сыр, ну, белый сыр, что это? Это соугунь адыгейский, вот феста такая, да, вот, ну, там продается греческий вариант, или моцарелла, вот это такое, ну, белый, мягкий сыр. Вот mm -hmm. его, в принципе, в салатах, причем как бы с зеленью, прежде всего с зеленью, вот острой, остренькая зелень, так горечь, остренькая зелень, очень хорошо, да, очень хорошо и даже можно, скажем, ближе ко сну, это, это действительно имеет, там, надо об этом рассказывать отдельно, но это вот вариант именно полезный, полезный даже очень хороший. Ну, давайте поговорим как в следующий раз, что нужно есть на ночь. Но ну, я хочу продолжить тему как бы вот защиты именно от коронавируса, потому mm -hmm. что вся, вся эта вот ситуация, она все-таки больше... Толкает нас на то, чтобы объяснить и конкретно, ясно рассказать и ну, как бы рассказать, да, как активизировать свою иммунную систему сейчас. А в дальнейшем мы же не закончим. Мы и дальше, так сказать, будем продолжать наши встречи, и там уже можно будет вот эти темы так сказать, ну, как бы рассказать о них. А следующая, следующая тема, я вот уверен, здесь опять-таки, ну, я бы сразу вот нашим зрителям хотел сказать, что следующую нашу встречу, там мы посмотрим, может быть, через день, может быть, на след... ну, скорее всего, через день, вот мы будем акцентировать на именно отдыхе. Вот отдых, это не только сон, но вообще отдых, это имеет супер глобальное значение. Действительно, современные исследования доказывают, что Именно, скажем, тот полноценный отдых, он важнее даже, чем пища. Вот важнее для организма, понимаете, важнее, в том числе для иммунной системы. Ну вот, как бы, следующую трансляцию посвятить именно сну и отдыху вообще. Окей, я только за. Николай, спасибо, что нашли время, поделись. По спасибо этому. вам, да. до встречи. Да, да, да, до следующей встречи. До Счастливо. свидания, дорогие друзья, до свидания.